Здравствуйте! Сегодня мы с вами опять осмотрим почки Орхидеи. Итак, приступим. Вот первая почка. Мы ее осматривали две недели назад. Это была детка. Ну, это детка. Здесь был махонький листик, начавшийся развиваться. Сейчас он 2 сантиметра приблизительно. И вот второй листик уже вот такой. В серединке, если присмотреться, можно заметить уже, идет третий листик. Ну, в связи с цветом орхидеи, здесь на детке присутствует такая пигментация. Это все нормально, все хорошо. Вот, деточка растет. За две недели вот такая выросла. Так, следующий у следующего нашего героя вот растет цветонос, а вот он поворачивается, вы видите, разворачивается, он поворачивается к цвету, и здесь уже несколько почек, вот хорошо видно несколько, развивайте нескольких бутонов, вот так он выглядит сбоку ну вот такой. Цветоносик. Ниже почечка тоже развивается цветонос. Вот за две недели он так подрос. Мы можем его наблюдать. Здесь тоже начинают проглядывать бутончики. Вот третий наш герой. Как мы видим, здесь у нас цветоносик, этот веточка цветоносика замерла. Центральный цветонос цветонос вот так подрос эти бутончики они умершие засохшие засыхают вот эти два бутончика вот вверх еще идет два бутончика и эта веточка цветоноса активно растет вот такая она вот такой вид это третья веточка вот центральная ветка цветоноса. Видно хорошо, как два бутончика замерли. И вверху тоже еще два бутончика. И левая веточка такая, как была, такая и осталась. Вот в следующем видео я покажу изменения опять на этих почечках.